Что такое 100 рублей? Это одна чашка кофе. Откажись один раз в месяц от чашки кофе и пожертвуй эти 100 рублей на горячие обеды для нуждающихся детей. Красный крест. Накормить голодных детей проще, чем кажется.